Сегодня у нас 21 февраля 2017 года. Меня нужда и судьба привела в то место, где я жила до батальонной улицы. Что собачка? Пирожок хочешь? Не дам я пирожок. Сама кушаю. Вот это китайская стена. Это соседский дом. И рядом с ним Стоял точно такой же двухэтажный домик, в котором мы жили. В том числе и я жила там со своими ребятишками. Сейчас на этом месте дома нет, место есть, а дома нет. Ноль. Трава растет. Киоск все еще стоит, вот он стоит, мы в него часто бегали. Я сходила в рассвет, купила пирожков, у них кажется пирожки-то дешевле, чем у нас. Кое-какие гаражи остались. Жильцов. Кое-какие гаражи остались. Их никто не разрушил. Но уже сюда они не приезжают, видимо. Дорога вся засыпана. Не пользуются. Гаражи спросом уже людей. А может летом приезжают. У меня здесь не было ни сарайки, ни гаража. Вот это место, где стоял наш дом. Мне даже не грустно. Разобрали и разобрали. Киоск стоит, но походу не работает. Куда мы за хлебом бегали? Дверь завалена снегом. Никто туда не ходит уже. Автостоянка функционирует. На ней стоят прицепы. И довольно много прицепов. Я иду по улице Свердлова, где круговое движение. Это АБВК Дейкона Свердлова. Здесь когда-то тоже мы квартиру снимали. Вот она, дом с арками. И между домами мы проходили. Я направляюсь в конкурс-строй заказчик, который сейчас расположился в бывшем четвертом садике по улице Труда. Несу им письмо, запрос. Сегодня плюс один. Здесь я впервые вижу, чтобы вот эту улицу, тропинку, так трактор хорошо прочистил. Просто супер идти. Дороги-то еще не прочищена, а тропинка прочищена. Вот он, четвертый бывший садик, где располагается управляющая компания «Кунгурстройзаказчик». Бывшая наша управляющая компания. Я опять к ним с претензией шагаю. Ну иди сюда, иди, иди, иди, Кс -кс -кс -кс. иди сюда, не бойся. Иди, не бойся, иди, на рыбку, на, иди скорей, о господи, и ты иди сюда. Что не нравится? Рыба не нравится? Вы что, ребята, совсем что ли? Шикарная рыба путасу называется. Две штуковины вам выдала. От а щедрой барской руки. Вот и жуйте ее. Так, дружненько. Вот. С хвостика начинаем, тихонько едим. Что не нравится вам, я не знаю. Вот. Мелкие надо обязательно всех отпугнуть. Не ори. Смотри, что ты отпихивает его, смотри. Вот надо именно этот хвостик. Вот рядом же.. Ох и жадный. Ох и жадный. Сейчас опять у него отбирать будет. Ох и жадный. Тушканчик. Что, там вкуснее думаешь? Там каша гречневая. А тут же рыбина, смотри. А? Сейчас посмотрим, что там у тебя. Он выключился у тебя.